Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы хотим вас пригласить на уникальную встречу с интересными людьми. Я хочу вам представить ученого врача, автора пяти книг, знаменитого доктора Бориса Вывайдова. А также я хочу представить известную доктора Елена Коселева, которая является мастером альтернативной терапии. Ученица профессора Бихина Беннера, который был известный и знаменитый швейцарский врач. И в настоящее время а, доктор Елена Киселева учится у меня и продолжает развивать а, и учиться по науке и искусстве исцеления души и тела. Спасибо. Я бы хотела сегодня вас пригласить на разговор что является жизнь и почему она также является трагедией желудка и что такое пищевая наркомания и как с ней бороться объясните пожалуйста уважаемый доктор как вы думаете какие могут быть а первопричины пищевой наркомании и что это вообще за понятие а, пищевая наркомания это есть привычка или условный рефлекс, есть так, как питает с самого начала мать. И как мы видим и знаем, согласно законам природы, что когда человек рождается от рождения желудок, есть сыроед. То есть он все принимает, желудок лучше всего принимает пищу в сыром виде. Но потом, когда ребенок начинает питаться вареной, жареной и неестественной пищей, то он постепенно привыкает. Я хочу объяснить, что ученые делали опыты с лошадьми. Исконная пища для лошади это овес, это люцерна сена и ученые давали мясное одновременно с естественным питанием лошади овес и сена сначала лошадь не принимала мясное вообще они постепенно смешивали добавляли и увеличивали порцию мясного лошадь постепенно привыкала а потом исконную пищу, которое она ела тысячелетиями, перестала потреблять и стала есть мясное. О чем это говорит? Что лошадь стала наркоманкой. То есть это такой же рефлекс питания, как и другие рефлексы, как гер героин, как кокаин. И как любые другие наркотики. А как это отразилось на физических качествах лошади? Она стала бы более выносливой? Но не? она стала болеть и умирать. Потому что это не ее природа. Поэтому человек с самого начала укорачивает себе жизнь. Это а мое А у нее было сырое или готовое? А, По-моему, вареное. Ну, а тогда было. вот весь ответ. А, но дело в том, что от природы слон питается травой. То есть, естественное его питание. А лошадь никогда не питалась мясом. Поэтому вареное или сырое, я думаю, мало имеет значения. Хотя сырое, конечно, лучше. Вот. Человек практически от рождения сырое, он, мне кажется, всеядный. То есть, он может есть и мясо, и сыр он может есть, потому что у него желудок переваривает практически ну, любой вид пищи. Но однако же одна пища тяжелее переваривается вот, и забирает очень много энергии, а другая пища, она быстрее переваривается. И та пища, которая быстрее переваривается, идет на пользу и меньше изнашивает пищеварительный орган. Но я бы добавила, что в данном случае она, наверное, переваривается быстрее, потому что она менее энергетически затратная. То есть она имеет более высокую вибрацию. А как мы знаем, а как мы знаем каждая еда имеет свою вибрацию. И чтобы у человека не нарушался баланс, и чтобы вибрация его а, организма не сбивалась и не замедлялась, нам нужно, соответственно, принимать продукты с высокой вибрацией. То есть от трав, которые имеет самую высокую вибрацию, соков, фруктов, овощей, на самую низкую вибрацию мы переходим на, на какие-нибудь молочные продукты, либо на мясные продукты и рыбу. Рыбу и мясо я вам потом могу объяснить, как можно готовить для того, чтобы использовать все, все, все минералы и все витамины этого продукта. Но как мы уже знаем, по большому счету, эти продукты не обязательны. Но есть определенная категория людей, которым необходимы есть мясные продукты. Но об этом мы будем говорить попозже. Почему все-таки пищевая наркомания не, как бы, никогда не может быть излечена? Что первопричина является и как... Как бы, что нужно делать в первую очередь? Либо успокоить человека, то есть психологически его нужно расслабить, либо все таки дать ему ту еду, которую он хочет в данный момент съесть, чтобы опять же его успокоить. Что будет первое, физическое, либо духовное воздействие в данном случае? Как Вы думаете? Если человек э, наркоман уже, он привык к э, той пище, которую, ну, допустим, э, то, что сейчас творится в Америке, и в Союзе, и по всему миру, это Макдональдс. Это фастфуды. Я это вообще не принимаю за пищу. Это суррогат. То есть это такой гарбич, которого я не стал даже собак свои кормить. Почему? Потому что она да, не они питается. не будут Они, да, они понюхают. И, угу. и кошка, и собака не будут это есть. Так я хочу сказать, что... Эта пища, так называемая, она не имеет никакой биологической цены, она мертва. И поэтому она забирает человеческую энергию. И что получается, наши клетки, рабочие, не жировые клетки, а рабочие клетки, они хотят кушать. А еда для наших клеток, это, это белки, жиры, углеводы, минеральные соли, гормоны, витамины, энзимы. Вот. И тогда клетка будет правильно функционировать когда все эти элементы будут находиться внутри пищи при расщеплении. А если их не будет, то клетки, как бы они голодные, они кричат, мы кушать хотим, и дают сигнал мозгу, что мы голодные, вот человек переедает десятки раз. Почему? Потому что не хватает энергии. Потому что клетка не заряжается той энергией, которая должна э, заряжаться настоящей пищей. А настоящая пища та, которая растет на солнце, под солнцем, потому что она несет солнечную энергию, она живая. Поэтому она дает и насыщает клеткам жизнь и энергию. Да. И плюс, без энзимов ни одна еда не будет расщеплена. Как вы знаете, у нас имеется энзимы, которые э, при, э, в слюне у нас уже имеются определенные типы энзимов, которые помогают Расщеплять энергию при пережевывании. Поэтому очень важно пережевывать еду не менее 30 раз. Хотя это может быть кажется слишком нудное занятие. Но поверьте мне, это оправдывает средство. Когда вы насытили энзимами через слюну свою еду, тогда она у вас идет дальше уже. И таким образом вступает в процесс переваривания другие энзимы, которые организм также вырабатывает у себя. Те люди, у которых нарушено пищеварение, они добавляют э, искусственные энзимы, которые можно использовать через э, какие-нибудь витамины в виде, в виде витаминов, там спрессованные, либо в капсулах. Таким образом вы помогаете своему организму набрать те энзимы, которые у вас как бы уже мертвы. Как только произойдет это новое как бы, э, восстановление вашего энзимного баланса, вам при, принимать новые энзимы, в принципе, уже не нужно будет, потому что организм будет уже достаточно здоров. Единственная еда, которая богата энзимами, это сырая. Поэтому вы можете комбинировать э, сырую еду и готовую еду при процентном соотношении не менее 70%. Если вы можете усвоить не приготовленную еду, то вы можете быть спокойны за свое здоровье. Да, кстати, я хотел сказать, что я испытывал чистое сыроедение, стопроцентное, в течение двух лет. Ничего вареного в мой рот, в мой желудок не попадал я должен сказать ну, была перестройка это ломка, это как при любой наркомании если человек бросает курить или от любой другой наркомании кокаина, героина у него будет ломка та же самая ломка из пищевой наркомании даже я бы oh, сказал да. пищевая наркомания она намного страшнее чем героин и кокаин. потому что привыкание так называемой э, вареной, жареной пищи или же быстрого приготовления, это, приготовления. Да. это настолько произвременно старит человека, а делает его больным, нижеспособным, и мозговые клетки, естественно, не могут работать, функционировать нормально, человек начинает колоться там или же... Устраивать какие-то оргии сексуальные, ему не хватает энергии. И поэтому организм хочет э, как-то найти оккультным путем эту энергию. Откуда она? Вот эти эксцессы всякие, гомосексуализм, извращение, все идет от этой пищевой наркомании. Это теория одного ученого, психиатра. Вот. Я хочу сказать, что вот все эти знаменитые ученые, вот видите, вот. Они такого же мнения, что человек э, он, э, лучше всего переваривает и усваивает пищу, которая не подвергалась тепловой обработке, обработке э, которая уничтожает все живое. Это 43 градуса Цельсия или 120 Фаренгейз. И при этом уничтожаются все жизненные необходимые энзимы и витамины, которые должны быть усвоены для переработки и расщепления в желудке и в дальнейшем в кишечнике для усвоения. Поэтому представьте себе, вареная и жареная, которая поступает, она на 80-90% не усваивается, превращается. Почему же у, да. люди, у людей возникает э, такой обман, самообман, иллюзия того, что если котлетку поджарит мама для своего ребеночка, она будет вкуснее, сочнее, питательнее, чем, например, какой-нибудь фрукт, фруктовый салат с орехами? А это Почему заблуждение, это, это заблуждение идет тысячелетней давности. Если мы разберем воспитательный процесс и как жили древние нации, то мы увидим, что такого не было. Вот эти древние египтяне, древние евреи, древние греки, римляне, дети природы. Они, когда приходили гости, подавали овощи, фрукты, орехи, вот и пищи было. Они делали хлеб из проросшего зерна, а до этого много-много столетий, ели только проросшее зерно. Вот. Они ходили без одежды, всякой одежды, это было на Востоке, тепло, кожа дышала кислородом. То есть, когда человек на сыром питании, он не может многое съесть, у него не может быть наркоманией, потому что это природная пища, которую создал сам Создатель для нас, для людей. И поэтому, для того, чтобы отучить человека от этой наркомании, нужно пройти процесс постов. Но не православных, которые диетологии соблюдают, и обжираются так. другого, других видов угу. пищи. Они, правда, ограничивают, но чистый пост это или на воде, или это сухое голодание. Вот это есть перевоспитание. И только после длительного или короткого голодания, тогда можно уйти от этой наркомании. И я хочу еще сказать, могу вам вопрос задать, как учинитель, как вы думаете в отношении голода и аппетита? Есть какая разница, в чем заключается эта разница? Разница огромная. огромная. Я хочу вам напомнить, что об этом говорят ученые. Значит, я не только врач, я сын врача. Моя сестра врач, моя тетя врач. И поэтому мать, обычно врачи знают очень много о болезнях, но абсолютно ничего не знают о правильном питании и о здоровом образе жизни, потому что эта наука и искусство исцеления была полностью вытащена в медицинских институтах еще сто лет тому назад. Значит, врачи сто лет было тому назад. для определенного повода. Совершенно верно, да. И поэтому в настоящее время у нас происходит как бы пищевой бандитизм. Делать все наоборот, против законов природы. Да, сало в шоколаде, например. Куда бы вы ни пойдете, смотрите, какой джангфут они продают вообще. Если там сырые хорошие салаты, или же какие-то деликатесные фрукты, или же там раские фрукты и так далее, это все продается. Но когда вы заходите в ресторан, это 80% все жареного, вареного, изысканного. И все это от теста. Да, а, а вы знаете, что история насчет пиццы? Америка не знала, что такое пицца. В 20-х годах э, эти бизнесмены, которые выпустили эту пиццу, два года навязывали эту еду. Население Америки, американцы были здоровые люди, они ее вообще не хотели есть. У них э, Они болели сначала. Но потом пропаганда была настолько мощная, они затратили большие миллионы долларов. И в течение двух-трех лет навязывали их. И это как бы гипноз распространился на всю Америку. А сейчас да, люди, да. американцы уже не могут без пиццы. Они считают, что это как мастер-пицца. Угу. Нигде не говорят о вреде. Так вот эта пицца, она уже отправила на тот свет тысячи людей. Потому что сама пицца это клей. Мало того, что э, она ничего не дает, это пустая пища, она забирает вам энергию, она клеит вам кишечник и кровеносные капилляр. Очень интересная информация, я думаю, вы согласны с тем, что мы говорили. Если нет, мы хотели бы услышать ваши какие-нибудь ответы, ваши вопросы, которые вы можете отправить по адресу. У вас есть какая-нибудь почта, которую вы хотели бы поделиться? Почта 3 art of hearing.info. Вы можете там ну, узнать мой имей, мой веб-сайт. Если какие вопросы, я буду рад вам ответить. А также мой телефон 323 516 82 74. А также дать свои координаты. Вы можете мне также позвонить на телефон 310 717 64 87 и я буду рада с вами пообщаться и мы сможем тогда назначить либо встречу в эфире либо назначить встречу я лично. хочу еще сказать что моя ученица елена Косилева имеет ряд таких психологических и диетологических методик когда человек худеет и потом никогда уже не набирает вес. То есть идеальная фигура, идеальный вес. Это я вам гарантирую. Удачи всем и Спасибо. счастья. До встречи.